<связать> Эй, <связать> бежай, сука. <связать> ну, надеюсь, <не, связать> Аркаш, Аркаш, скажи куку. -ку". <связать> <связать> <связать> <связать> М игры представляет игроку лучшие коу-кролики из мира игр. Брыки, танки! <сстрел> О, опять три бабы русские или мур? Да. к ним не сходи. Сейчас, сейчас, сейчас <с�> сделаем А ничего не будет? О, нет! Будет! Ярик, он Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка. <свы> <свы> Еба певица, слой, опа, тупичок. Наверное, проведаю обстановочку. На улице хотя навряд ли тупые да пойдут искать меня внутри наверняка не here. <laughs> <laughs> Help me? What well, where's the next mine gonna be? Hold on, let me do something real quick. Take him. Uh so when the next Goodbye, my lover. Goodbye, my shit! Как когда я отменил, стой, стой твою мать что, что происходит именем закона ты... Чамас, по меня очень печальная новость. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Can't touch this! No no no, I don't want- I don't want this one. No no no no no. I don't want- I don't like this, I don't like this one. I don't like this, I don't want this one. I don't want- no. You're beautiful. You're beautiful. Субтитры okay. Come, Come touch me like I'm an ordinary man, have a look in my eyes